С вами интернет-магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов от компании MIO 58100. Набор на 110 предметов. Это очень популярный набор автолюбителей благодаря цене и качеству. Фирма MIO ⁇ это фирма Харьковская. Давно очень на рынке инструмента Украины, но заводы по производству инструмента находятся в Китае. Заводской Китай, но качество при этом совершенно не страдает. И в этом можете убедиться, если почитав отзывы в интернете о данных наборах. Поставляется набор такой вот рыжей упаковки рыжий синюю. Два рабочих квадрата. 1 четвертая и 1 вторая дюйма. 110 предметов. Есть знак высшая проба Украина. То есть инструмента. С обратной стороны у нас комплектация набора. Ну, вот вот. Это что касается важной информации. Два рабочих квадрата, одна вторая дюйма и одна четвертая дюйма. Две трещотки. Два воротка Т-образных есть. И начнем с трещоток. Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг, То есть они более удобны в тесном пространстве где-нибудь крутить. Длина трещотки под одну четвертую дюйма у нас 150 мм. Ручка здесь комбинированная. Пластик, резина. Черный там да, пластик, рыжие вставки, резина. Но резина здесь плотная очень. Надпись миол на рукоятке. На самой трещотке, на металле, надпись Chromaban Dio Style. Есть реверс, фиксация и быстрый сброс головки. Эта трещотка под 1,4 дюйма. Прямая. Вот под одну под одну вторую дюйма идет с небольшим вот изгибом. Также комбинированная рукоятка. 72 зуба, реверс, переключение право-влево и быстрый сброс и фиксация. Есть. Два воротка Т-образных, под одну вторую дюйма с плавающей головкой и под одну четвертую дюйма. Длина воротка под одну четвертую дюйма 11 сантиметров, под одну вторую дюйма 250 миллиметров. Под одну вторую и также он служит, как и удлинитель. 250 мм, если снять этот адаптер. Адаптер вы можете применять для перехода с трех восьмых на одну вторую. Это руковой дополнительно трещотка для вороток под три восьмых. Далее, еще один удлинитель. 125 мм под одну вторую. И два удлинителя под одну четвертую. 55 мм, это короткий. И вот такой вот 100 мм. Два кардана под маленькую трещотку и вороток, и под большой. Одна вторая и одна четвертая. Карданы скреплены металлическими вставками. Две головки свечные на 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Отверточная рукоятка. Ручка здесь полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат сверху. Вы можете посоединять трещотку. Или вороток треобразный. Для того, чтобы сорвать что-то. Данная рукоятка применяется с битами, которые идут с адаптером уже. Такие под 1,4 дюйма. То есть получаем отвертку. Или можете сюда вставлять головки под одну четвертую для труднодоступных мест, допустим, подлезть куда-то длина рукоятки 150 миллиметров и теперь головкам в наборе шестигранный профили, есть головки короткие шестигранные короткие с профилем торкс длинные шестигранные начнем с одной второй общее количество 17 штук два ряда 10 миллиметров у нас самая маленькая Самая большая 32 миллиметра. Вес головки 32 миллиметра, составляет 210 грамм. Головки под 1,4 дюйма. Ряд нижний 13 штук. Самая большая у нас 14. Самая маленькая на 4 мм. Головки Torx. Общее количество 13 штук. Самая маленькая Е4. Самая большая Е24. Головки длинные, общее количество 13 штук. Самая маленькая головка у нас 6 мм, шестигранная. Самая большая на 22 мм. Надписи на инструменте хром хромбонадий 22 мм. Надпись МИОЛ присутствует на трещотках. Весь инструмент матового цвета то есть защитное матовое покрытие материал изготовления, который указывает производитель это хромбанадевая сталь биты верхняя крышка у нас биты под 1,4 дюйма которые идут с адаптером, я уже показывал профили здесь торкс шлицевые, шестигранные и крестовые и биты нижний ряд это биты которые применяются с адаптером, он идет отдельно под 1,2 дюйма ставили нужную биту Все биты промаркированы, то есть если ячейки бита с размером, допустим, 10, то в данной ячейке находится эта бита. И также промаркированы головки 32 мм вот, на пластике, надпись 32. Это очень удобно, потому что вы сразу видите, в, каком, в какой ячейке в какой размер находится. По комплектации набора все, еще набор шестигранный. Г-образных ключей вот есть небольшой, 4 штуки. По комплектации все. Кейс пластиковый, черного цвета. Инструмент верхней крышки хорошо держится. То есть включает выпадание. Кейс вообще у Meolo хорошего качества. Соединяется две части пластиковой зависой. Закрывается набор на две пластиковые защелки горизонтальные. Вес набора 7 килограмм составляет ширина 38, длина с рукояткой 32, высота 8 сантиметров. Все очень легко и плавно. Надпись на верхней крышке, МЕОЛ-инструмент. Рекомендуем покупки покупке данный инструмент, так как за все время продаж у нас ни одного нет негативного отзыва по данному инструменту. То есть по данному набору и вообще по наборам него. Рекомендуем подписывайтесь на канал, получайте скидки в нашем интернет-магазине за подписку, оставляйте комментарии и также получайте скидки. Спасибо. До свидания.